светильники Были испытаны. Вот этот не сильно подходит. Это табличка для того, чтобы поставить там номер дома. Повесить, чтобы курьеры знали, куда идти. Вот этот интересный. Но на балк не подходит. Возможно, в интерьере сможем использовать это на землю встроенной. И вот этот последний. Проводим эксперимент. Сейчас задача проверить светильники. Компания Arlight дали нам несколько световых приборов для того, чтобы осветить фасад. Уличный. Прижать не получается, но примерно вот так будет. Ага. Это Ох, у нас... А можешь выключить, на секундочку, тут? Ну, кстати, нормально. Он светит, получается, дальше всех, скорее всего. Сейчас остальные тоже посмотрим. По освещению почти добивает до той стенки. Здесь метра 4, да? Да. Здесь больше ниже, наверное, смысла нет. Да, включу, чтобы было видно. Может, Задевать, если проезжать на чем-то более высоком. На черном поверхности тут у нас есть Такой получается рассеиватель белый стоит внутри. И стекло акриловое. Ну, посмотрим, как он выживет в наших зимах. Это акрил. Клопнуть не должно. Да, достаточно толстый миллиметра три, наверное, толщиной. На ощупь нормально. Выглядит тоньше, чем есть на самом деле. Ну и нет такого, что смотришь глазам больно, потому что рассеиватель, в принципе, неплохой. Такой декоративный светильник линзованный. Светодиод и линза с маленькой да, щелью. И куда он светит? Вот если посмотреть, вот он дает такую линию, прям практически 180 градусов. Куда его применить, можно? Применить его обычно вот так делают, вот как внизу, либо вот так, он нормальный антивандальный такой, ну, то есть это дает плоскость. А линию на бок если? Вот так. Либо вот туда вот наверх, если сделать линию, на балку. Ну она такая, конечно, закругляется, то есть, с радиусом Ну да, и туда и не зацепить ее. Так она сильно бьет в глаза, вот видно. Ага. Поэтому ее нужно сделать как бы вот лучше вот как-то так. Так что-то ничего он не дает особо. А если под балки? Ну, на балку вот выше поднять. Чтоб там на ту светило, на соседнюю луч. Ну, тогда уж вот так, наверное. Ну, можем так. Туда и туда, и туда да? Да, добивает она вот далеко достаточно. Так, ну-ка. А можешь выключить тут свет? Выключите. Эффект такой, Луч. Вообще вот она линия, Если издалека, получается, она равномерно так освещает. Ну, в общем, там вот, если наверх поставить, то оно может высвечивать всю. Мне кажется, даже это интереснее, это может быть, чем вот три такие. Слушай, а если вот поставить сверху, вот сюда вот вниз, на дрова, чтобы он торец светил? Да, да. -да. То есть вот. в чем здесь Тоже прикольно. То, что не нужно линию тянуть светодиодную, которая там будет перегорать периодически. Mm -hmm. А один локальный а светит как бы достаточно большую плоскость. Получается, оно и сюда светит. И захватывает еще кусочек. Немножко только оно неровно. Ты... А, ты неровно держишь, да? Ну-ка, если ровно поставить, чтобы оно перпендикулярно было. Во, вот так. Так, включили еще один светильник. А, а вот эти... Это маленький такой светильник, который светит снизу вверх. Да. И, вот он... и высвечивает Это еще свечи. часть черепицы. Ну, тоже в принципе неплохо а выключи пожалуйста свет большой посмотрим какую мощность он дает вот такую камеру ну, тоже атмосферу дает mm -hmm. так но ну, это более тоже яркий светильник у которого есть регулируемые шторки вот я его закрыл можно выключить и включить вот можно в угол направить допустим луч можно в другой угол направить получается либо заузить просто. Вот сейчас я попытаюсь заузить, по сантиметру где-то оставил. И вот такой вот, пример. Так, ну, мне кажется, черепицу не надо светить, саму черепицу. Ну тогда, например, вверх Я за... думаю, что она может быть в темноте вполне. Ха, полностью закрыть, а если так заклеить. Ну тогда смысла нет в нем, да. получается. Либо давай попробуем полностью открыть как раз-таки вверх. Это может быть интересно. Так, полностью открыл вверх и сантиметр снизу, вот так поинтереснее. Черепица все равно получается, Ну на да. на нее акцент не хочется делать. Ну да, их будет три штуки только, ну тогда, например, закрываюсь, то смысл попадает, конечно. Да, лучше тогда снизу все-таки светить, я думаю, что не нужно навесных все-таки делать. Но у них мощность хорошая, они очень хорошо освещают. Ну и по форме он тоже, конечно, идеально сюда встает чай да, не очень. Но больше его никуда, да, ни каким образом. Но ну, его можно попробовать еще в какие-то места. Не, не, не, на, не на навес. Ну да, тут не идет. Они хорошо на равномерноки поэтому себе с получается, потому что свет достаточно далеко, вот мы издалека вообще весь потолок подсвечиваем. Потолок не супер у нас получается, акцентно должен быть. Вообще решение хорошее для mm -hmm. плоских больших фасадов и даже для интерьера, почему нет? Ну, вот на балку если на ту поставить, которая у нас наверху. Ну, вот примерно вот так будет. Ну вот так прикольно. Их штуков, если сделать? На балке, да? Да. Да, вот это хорошо такими. Вот это сам прикольный линзованный получается. Да. И плюс то, что вот если он где-то так будет, то надо очень сильно постараться, чтобы он как-то ослепил глаз. Не опасно для глаз? А, он очень узкий луч, угу. и чтобы ослепнуть, ну да, это. да, совсем под ним надо да. встать и смотреть. Да. Стать да. нужно прислонившись к стене. Ну и он как вот выхлопные газы, когда будут подсвечивать. Также и тротуарное покрытие. Вот автомобиль прикольно, снизу подсвечивается. Самый, наверное, интересный такой линзованный. какую я сейчас сделал посмотреть. Проблема в том, что видно вот эту расчесочку сразу же. Вот она светится. Рассеиватель такой такой стекляненький. Да, сам свет не очень. Ну да, это набрать, наверное. А, вот наверх, да, вот если ставить. Да. Ну то же самое, нам крыша ну, да. не нужна, сильно эффект не подходит. А наоборот, если поставить, так в глаза будет идти, да? Да, но наоборот его имеет смысл. Вот вниз еще внизу ну, Вот, кстати, вот так неплохо. Если нужно высветлить пол, может быть, он так и задумал, кстати. Да, это его один из вариантов. Ну, может быть. Может быть, пол. Где у нас может пол высветлить? А сколько она? Попробую поставить на дрова. Ну, по-моему, линзованные то же самое, но поинтересней. Как бы эффект такой же. Да. В общем, голосую линзованный. Ну, что это дает? Он дает ту стену, освещает. Дрова не освещает, надо дальше. Боковую. Да. А, а вот еще того... тогда туда вот дальше дай. Что это? А, ну это ничего не дает тоже, да. Угу. Ну окей. Это хорошо в коридор куда-то на стенах низ подсвечивать, пол. Один из интересных эффектов, который получается светильником. Вот таким, в принципе, небольшим. Для интерьера. Для засветки стены. Вот как он его свечивает. Всю мазанку. Очень интересный эффект. И в глаза не светят, Луч получается вот он сбоку идет. Ну, тут его можно поднастроить. вот Он будет, соответственно, в любое место светить. Можно как снизу ставить, засвечивать вверх, так и сверху вниз. В принципе, и так и так получается прикольно. Посмотрели только что светильники для фасадного освещения. Компания Orlight можно использовать для светодизайна, освещение дома. В принципе, по цене тоже приемлемое. Ну и также для интерьерной темы для того, чтобы заливать стены светом, светящиеся стеной вместо Светодиодной подсветки тоже, в принципе, подходит. Для интерьера еще не все до конца удалось посмотреть. Я думаю, в следующих выпусках тоже можно будет какие-то дополнительные эффекты, дополнительные светильники протестировать. Ну а пока на сегодня все. Такой минимальный тест-драйв. Надеюсь, вам понравился, был полезно, Если есть какие-то вопросы, задавайте. Какие светильники посмотреть, какие тесты провести из ассортимента компании. Для фасадов, либо для интерьера дома. Пишите возможности, сделаем, запишем видео.